Привет! Как у вас обстоят дела с готовкой? У меня не очень, нехватка времени колоссальная, поэтому я решила найти для себя идеальный сервис доставки готовой еды. Буду тестировать различные сервисы и рассказывать вам о результатах. Интересно? Сегодня речь пойдет о Grow Food, отзывы из первых рук. Grow Food что это? Grow Food это сервис, который доставляет правильное сбалансированное питание три раза в неделю. Программы у них есть различные. Мы тестировали программу FIT, она разработала специально для поддержания физической формы или сброса лишних килограммов. В среднем дневной рацион составляет 1300 килокалорий, в целом это достаточно комфортная цифра для нормального существования. Даже скажу больше, этого оказалось много. Некоторые дни ни я, ни муж просто не съедали все порции. Помогала дочка. Преимущество сервиса доставки еды Grow Food. Несомненно, данный формат очень удобен. Первые дни у меня было стойкое ощущение, что обо мне кто-то заботится, Не нужно стоять у плиты, ходить по магазинам и таскать тяжелые сумки. Вся еда уже в твоем холодильнике, она упакована для каждого приема пищи, каждый контейнер пронумерован и подписан. Еда свежая и разнообразная. Есть мясные и морепродукты, курица, на второй завтрак каждый день новые десерты. Нет чувства голода, еды реально хватает. Удобная вечерняя доставка. Нам привозили еду с 11 до 12 вечера. Для меня это идеальное время, и с утра не приходилось ждать курьера. Недостатки сервиса. Несмотря на множество позитивных моментов, я расскажу и о том, чтобы я посоветовала сервису улучшить. Очень не хватало одноразовых приборов. Муж берет еду с собой на работу, и очень удобно, когда уже есть готовый комплект вилок, ложек, ножей. Знаю, у конкурентов это есть, и это удобно. Особенность контейнеров, они двойные и высокие. Возможно, это и хорошо, так как ингредиенты не перемешиваются, но они занимают больше места в холодильнике и не всегда все помещается на полке. Приходилось раскладывать в отделение для овощей и фруктов. Плюс в этих двойных контейнерах лежат разные продукты, например, на завтракомлет и творожный торт, один продукт надо греть в микроволновке, а другой нет, приходилось перекладывать в другую посуду. Это коммент от совсем ленивых потребителей, но все же. И отдельно отмечу огромный плюс. Программа Fit от Food – это отличный шанс похудеть, если придерживаться рациона. Муж ел только еду по доставке, за месяц похудел на 5 килограммов. Я не придерживалась, ела шоколад и пила кофе. У меня мой вес остался на месте. В целом могу сказать, что свою стоимость сервиса оправдывает. В неделю 5900 рублей на человека – это всего 169 рублей за один прием пищи. Не знаю, как вы, но я в магазине оставляю обычно больше. Ссылку на Grow Food оставлю в описании.